полноценность биологической памяти, что такое значит? Это биогенная память, то есть соответствующая тем структурам, которые существуют в нашем живом организме, живом. Потому что в нашем организме происходит с одной стороны оживление воды все время, а с другой стороны омертвление воды. Поэтому у нас обмен водный идет все время. И вот этот, люди это не совсем недопонимали, биохимики физиологи, вот, о том, что это связано с изменением памяти. Вот, и мы пошли по пути как раз изучения природы этой памяти. И в результате, вот в конце этого века, вдруг неожиданно удалось обнаружить, что кроме молекулярной атомной структуры, вода обладает еще плазменной структурой. С очень высоким набором, то есть плотным набором, Свободных элементарных частиц, это начинают электрона и кончают, так сказать, физического вакуума. То есть очень сложная структура, это гидроплазма оказалась. Так вот, в живой воде, рек, озер, родников и так далее, оказывается, вода имеет определенный запас таких структур. Благодаря этим структурам происходит сама чистка воды. То есть никогда в реках раньше вода не заражалась бактериями, вирусами, другими токсинами, потому что вода все время очищалась за счет наличия в ней гидроплазмы. Вот этой. Что такое гидроплазма? Это структура, состоящая из плазменных частиц. Вот об этом не знали, а мы ее обнаружили с помощью оптических поляризационных спектрометров обнаружили слабую оптическую активность этой плазмы, обнаружили, что она может, так сказать, дышать вместе с космосом, то есть реагировать на солнечные вспышки, на изменения, которые происходят в геофизической среде, то есть под землей. То есть это очень сложная такая структура, пространственная энергетическая структура, как можно назвать. То есть она многомерна, то есть очень много векторов, направленных в разные стороны. Поэтому э, сравнивать с какими-то физическими компонентами, комплексами и структурами очень трудно. То есть это другая анти... э, термодинамика. Термодинамика высокого порядка. Что значит? Что это антиэнтропийная термодинамика. То есть благодаря газгидроплазме соблюдается определенный порядок в воде.